Решил мужик колодец почистить, спустился в него, почистил, а вылезти не может. Позвал тещу, чтобы она ему веревочку спустила, а теща ему говорит, назовешь меня, мамуля, я тебе веревочку спущу. А у мужика, как назло, язык не поворачивается. Развернулась теща и ушла. Мужик думал, думал, что делать. Вылез из этого колодца, все ногти пощесал, грязный замерз. Бегом в избу, хватает ружье и за тещей. Теща увидела его и бегом в кукурузное поле. Идет он за ней, крадется, разгребает кукурузу и говорит, «Мамуля, ты где?»